Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Радагаст, и сегодня у нас будет тема, которая, по которой очень сложно что-то найти в интернете. И если вы даже попытаетесь это сделать, то вы найдете что-то на похожие темы, которые к настольным ролевым играм очень плохо прикладываются и очень плохо с ними связываются. Эта тема – это дизайн проектирование новых монстров и новых чудовищ. Если просто зайти там в YouTube и вбить э, дизайн монстров, то вы найдете в основном графический дизайн. То есть люди, которые умеют э, красиво рисовать, там художники, иллюстраторы и им подобные, они буквально вот открывают Photoshop или там, берут в руки э, ручку или э, карандаш и начинают э, рисовать. И рассказывают, что вот там. Смотрите, вот рога от этого, там тело от этого, вот это вот так, это вот сяк. Вот здесь вот будет красивее, если мы сделаем таким цветом. И, ну, таким образом у них получается красивый какой-то рассказ. Это, конечно, хорошо. И если кто-то из вас умеет так делать, то вы можете вполне делать именно так. Но после того, как вы закончите картинку, дизайн монстра, в общем-то, на этом не закончится. Вам нужно будет еще после этого сделать очень много всего. Вот. Поэтому я э, нашел довольно неплохой источник э, человека по имени Льюис Пулсифер, который когда-то э, работал в том числе на ТСР, ну и, во всяком случае, э, участвовал в проектировании монстров для официальных э, подземелий и дракона. И э, есть небольшой текст, который я переначал на, на свой лад, перевел на более понятный нам с вами язык и сейчас вам об этом расскажу. Значит, у меня получилось 10 различных пунктов по э, тому, как нужно э, делать монстров и э, о чем нужно думать, когда вы создаете новых чудовищ, новых противников для ваших э, игроков. Пункт номер один самый важный – это не использовать, во всяком случае слепо не использовать шаблоны из видеоигр. Видеоигры э, – ну, гораздо более распространенное хобби чем настольные ролевые игры и э, там, конечно, тоже много людей работают и они довольно много всего сделали и довольно много всего написали, продумали, Выдумали в плане того, что нужно делать для того, чтобы создавать чудовищ, создавать сцены, создавать сюжет, создавать какую-то общую канву для игры и общую атмосферу для этой игры. И это хорошо, их, их результатами мы должны активно пользоваться. Но в данном случае э, многие шаблоны, которые у них работают довольно хорошо, они не будут работать у нас. Вот, скажем, есть такое понятие как босс. Босс-монстр. Э, босс э, это э, этот шаблон он не работает в настольных ролевых играх. Почему? Потому что вообще это, ш, ну, он называется босс-монстр, но это шаблон, не имеющий отношения к монстрам. Это шаблон проектирования уровней. То есть стандартный уровень в каком-нибудь там, я не знаю, Марио или в Зельде или еще где-то, он как проектируется? Там в дается персонажу, ну, скажем, какое-то оружие, там меч. И э, есть некоторая фаза обучения, то есть идут какие-то противники, через которых можно там перепрыгнуть или убежать от них. Но в принципе они убиваются гораздо легче мечом. Когда эта фаза проходит, считается, что игрок уже э, научился пользоваться этим мечом. И идет фаза э, стабильная. Стабильная фаза построена немножко иначе. В, э, там идут э, противники, которых, э, которых легко побеждать с помощью именно этого скилла, именно этой э, способности, но к, э, через которых практически невозможно там, перепрыгнуть или убежать. Или если так делать, то э, будет очень и очень трудно. Вот. Когда эта фаза заканчивается, вот тогда наступает босс. Ну, небольшой босс данного конкретного кусочка. Этот босс это экзамен на владение именно этим, этой способностью. Если этот экзамен сдается, то можно пройти дальше и получается другая какая-то способность, там, не знаю, двуручный удар с, с, с подпрыгиванием. И опять-таки идет фаза обучения, когда э, можно использовать этот... Э, эту новую способность для того, чтобы легче проходить дальше. Потом идет стабильная фаза обычной игры и опять-таки идет босс, который убивается только этой способностью. После того, как мы прошли несколько таких циклов, вот тогда встречается нам босс уровня, Это как большой такой экзамен на то, чтобы показать все способности, которые мы выучили за этот уровень и эм, ну, Сдать его и после этого перейти на следующий уровень. Обычно после этого, ну или до этого, есть возможность сохраниться. Вот. В настольных ролевых играх у нас вообще нет сохранения. И у нас нет вот этой вот э, возможности несколько раз пилить одного и того же монстра. Хороший монстр, э, вот босс уровня, он не убивается с первого раза. Ну, в видеоиграх. В настольных ролевых играх мы такого себе позволить э, не можем. Это, э, это неправильно. Поэтому смотрите внимательно, думайте, когда вы заимствуете какие-то шаблоны проектирования из видеоигр и не используйте их сразу как есть. Пункт второй. Помните о принципе саспенса, который был сформулирован еще Хичкоком. Сформулировал он его примерно таким образом, что если у нас там знаю, люди сидят за столом и все нормально, а потом бабах, что-нибудь взрывается, то э, это удивляет зрителя, привлекает его, и э, зритель ну, развлечен на тот отрезок времени, когда происходит вот этот взрыв и э, какие-то непосредственные последствия. Вот. Э, если же сначала нам, зрителю, читателю, игроку, Показывают, что под столом лежит бомба, которая в любой момент может взорваться. И дальше вполне можно сделать целую сцену там, на полчаса, когда люди сидят за столом и друг с другом мило беседуют. Но мы, как тот, кто за другой стороной экрана сидит, э и мы, как наблюдатель, нас это как-то заводит и нас это развлекает. Вот. Этот, э этот принцип довольно, э довольно важен. И э он... Просто означает, что э, если вначале дать какую-то зацепку, дать какую-то э, какую возможность мыслить дальше в каком-то направлении, например, в направлении того, как, э, что это за монстр и как его можно будет потом побеждать, то игроки будут развлечены от того момента, когда они получат какую-то зацепку, до э, самой победы. Ну или поражения, но мы больше планируем, конечно, победу игроков, ну, персонажа игроков. Вот. И э, всегда, что лучше э, всего работает, это комбинация чего-то совершенно неизвестного с догадками о связях о том, э, что действи там действительно происходит, с тем, что мы знаем, что нам известно. То есть, если, э, я не знаю, партия идет по следу какого-то монстра, и в конце концов они там достаточно быстро э, добегают до того места, где монстр до, до того был виден, и они используют там, я не знаю, обнаружение магии, и они видят, что там след некромантии. Сразу это сужает круг каких-то возможных проблем, с которыми они дальше столкнутся, но они точно не знают, что там будут за проблемы. Возможно, это там какие-нибудь зомби, которые... Самоорганизовались там где-то на соседнем кладбище. Возможно, это злобный некромант, который использовал э, магию. Возможно, это хитрый лич. Возможно, это еще что-то. Но вот эта вот комбинация того, что что-то они знают, что-то они смогли догадаться. Э, ну, там, я не знаю, после этого они могут пойти в храм и взять с собой кувшинчик э, святой воды. Ну, понятное дело, что вот некромантия, святая вода, как-то это вот связано и... Из своего прошлого опыта они могут знать, что это, что это полезно. И это им даст пищу для размышлений. И это не совсем может убрать, если это грамотно подано, не совсем может убрать вот этот вот страх перед неизвестным. То есть какая-то неизвестность есть и какие-то знания все-таки начинают получаться. Это работает очень хорошо. И, ну, вы, наверное, знаете, есть такой мем у нас про внезапных медведей. Вот они, в общем-то, тоже про то же самое. Что если мастер хочет развлечь игроков и внезапно вводит какую-то деталь, о которой игроки могли бы догадаться раньше, но не догадались, то это ну, вызывает недовольство за столом, которое выливается потом в споры обильные на форумах. А если заранее сказать, что вот там вы видите какие-нибудь там следы или ну, какие-то предвестники того, что дальше будет какой-то опасности, а потом уже вводится эта опасность, то это ну, воспринимается более логичным по отношению к игровому миру и вообще как-то как лучше, эстетичнее и естественней воспринимается игрока. Пункт следующий это э, о том, что обманывать хорошо, но сильно обманывать все-таки плохо. Что я понимаю под, э, под обманом? Это когда вы э, можете взять какого-то монстра и что-то там где-то в нем, э, что-то в нем где-то поменять. Э, это хорошо и это работает, но это работает, если вы делаете это немножко. То есть там, я не знаю, в, в, нападает, скажем, партия на... Э, на ставку кобольдов. Да? Ну, долго они там исследовали, шли э, по следам, поняли, что это кобольды, как-то подготовились, заходят туда э, и видят, что, скажем, там стоит кобольд на страже. Что будет хорошо, если там вор под, подкрадется к э, кобольду, ну и поймет, что ну, кобольд и кобольд, у него там мало хитов, все понятно, значит, пошлем э, вора, у него атака сзади, и он э, его легко снимет, и мы, значит, э, зайдем туда и произведем запланированную зачистку и геноцид. И этот двор туда подходит, тыкает кинжалом этого сторожевого. И оказывается, что это не просто кобольд, а кобольд голем. Который, ну, это глиняный голем в форме кобольда, которого, которого вы издалека приняли за действительно кобольд, но так как он волим, он э, у него есть иммунитет к атакам сзади и вообще это довольно э, довольно суровый монстр там с кучей хитов, но ну, кучей не кучей глинины все-таки, но э, гораздо более э, крутой, чем э, кобольд. И это в принципе хорошо, то есть я не утверждаю, что это универсальная э, что, что, это только что мной выдуманный э, мини-модуль, это э, самое гениальное произведение в жанре настольных ролевых игр, но это вполне нормальный такой э, поворот сюжета, что вот мы думали, что вот так, оно получилось вот сяк, и вообще оно как бы подходит, э, подходит по стилю, подходит по там еще чему-то, и опять-таки это может быть предвестником чего-то другого, э, то есть если есть у нас глиняный голем, есть кто-то, кто им или управляет, или кто-то, кто его оживил, значит, дальше там будет какой-то, не знаю, шаман или что-то в этом духе. Это сработает э, практически э, всегда довольно хорошо. Что сработает плохо, что я имею в виду под, э, э, под слишком большим обманом? Это если вы заходите туда, там э, ну что-то, что выглядит как кобольт, вы на него нападаете, а он к вам э, разворачивается, там не знаю, парализует всю партию, э, кидает несколько огромных... Э, молний и э, стен огня, и говорит, что да, я вообще коболь, но меня зовут Шошорак, и э, я маг 20-го ура. Э, это, ну, это довольно такой э, примитивный шаблон, который довольно часто используется в плохих фильмах и э, сериалах, когда э, показывается кто-то, кто выглядит очень э, безопасно и э, невинно. А потом оказывается, что это страшный-страшный монстр, который может всех запилить. Но ну, как бы, когда это вообще глобально использовалось первый раз, возможно это было кому-то кому интересно и весело. За столом от этого весело не бывает практически никогда. Просто потому что это ну, такая внезапная подлянка для игроков, которую заранее задумал мастер. Игроки об этом догадаться не могли и... Ну, в общем-то, ничего красивого в этом тоже э, не получилось. Четвертый пункт у нас о том, что что хорошо для игроков, то хорошо и для чудовищ, и для монстров. Э, есть такая давно уже идущая э, святая война по, э, на тему того, как оцифровывать нужно монстров. То есть, э, э, ну, вообще в классических э, ролевых играх у нас... Монстр живет гораздо меньше, чем э, персонаж игрока. Персонаж игрока это такая штука, которая переходит из одной игры в другую. Э, ну, во всяком случае, из одной сессии в другую. Э, его долго создают, долго используют. Ну, не всегда долго создают, зависит от системы. Но используют обычно долго, как бы э, привыкают к нему, возможно, вживаются. Э, ну, и как-то это, это свое и это надолго. Вот. А Монстр это, ну как бы, ну вышел, победили, ну иногда не победили с первого раза. Потом э, как-то убежали, э, воскресили, э, кто, э, кто погиб, вернулись и все-таки победили. Возможно вернулись позже. Вот. Но э, э, э, я здесь не об этом. Э, возможно вы хотите, э, вы считаете, что... Монстров нужно моделировать именно так, как игроков, и тогда, пожалуйста, значит, вам будет немножко больше работы, но система будет более, более униформная, скажем так. Возможно, вы считаете, что монстров надо моделировать одной-двумя одной, двумя цифрами, и, и хватит им. Но это как бы ваше, ваше личное мнение, либо мнение автора той системы, которой вы пользуетесь. Но здесь я имею в виду другое, что если, скажем, у монстров есть какое-то сокровище, и если это сокровище, предмет или еще там что-то, может быть использовано против нападающих, против персонажей игрока, то они должны быть использованы эти способности. Ну, особенно этим грешат либо совсем старые модули, которые шли в слишком в необкатанном виде в, в тираж и не получали тогда уже большой известности, а значит не получали и переиздания и поправок, либо модули сделанные кустарно людьми, которые бы сильно об этом не задумывались и Сделали модуль под свою группу, под людей, которых э, они уже знали и э, как бы, прогнали его один раз, после этого выложили где-то в интернетах. Вот там такое бывает, что э, ну вот, э, есть какая-то группа монстров, на них нападает э, группа персонажей игрока и э, э, те от них отбиваются не знаю, палками и э, камнями, а потом оказывается, что у них там был в кармане какой-нибудь жезл, чего-нибудь совсем страшного который работал просто от командного слова, которое было на нем уже нацарапано. Ну, это, это неправильно. Это выбивает из колеи, и вообще это плохо и нелогично. Ну, и опять-таки, если, если вы будете делать не так, а вы будете делать умных монстров, которые будут использовать какие-то э, особенности и окружения, и того, что у них есть, и сокровища, и все-все-все, то у вас получится как-то это все вот сочнее. Пункт, пунктом номер пять у меня э, самый простой метод создания персонажа, э, монстра. Самый простой метод это добавление одной какой-то детали э, к уже существующему э, монстру. То есть вот как вот только что я э, рассказал про Кобольда Голема, скажем. Или там э, вы берете какого-нибудь гоблина, но делаете его огнеупорным. И получается, что там э, просто обычным огненным шаром э, всех сразу гоблинов не получается выкосить. А нужно там использовать какую-то э, новую тактику. Или э, я не знаю, вы взяли какого-нибудь там крокодила и сделали его прыгучим. Э, крокодил у него там много хитов, много зубов. От него э, партия убежала на, э, поднялась куда-нибудь там на э, скалу или на, э, на, на на ствол взобралась. Вот. А он, оказывается, там оттуда подпрыгивает и э, пытается их все равно как-то э, как покусать и съесть. Ну или еще какие-то... Э, ну, фактически любого монстра можно взять из э, любого бестиария, из любого месорятника и добавить туда чего-нибудь, чего там нет. И все. И у вас есть новый монстр, которым вы можете удивить игроков. Но, опять-таки, как я уже сказал, удивляйте, немножко удивляйте, не, не сильно. Обманывать вообще нехорошо. Шестым пунктом у меня величайший шаблон всех времен народов, который использовался с самых древних попыток человечества что-то такое выдумать и написать. Это комбинация из двух частей. Все вот эти вот пегасы, какие-то гипогрифы и потом уже в подземельях и драконов там, не знаю, медвесовые, ящеролюды, э, химеры. Это все э, это все именно вот этот вот шаблон. То есть просто мы взяли два каких-то э, двух каких-то монстров, чудовищ, зверей, э, людей, э, чего угодно и загнали их в одну, э, э, в одну коробку и сделали единого монстра. Ну, замечательно. Это это работало очень много раз. Но ну, как бы, если вы будете только этим пользоваться, то в какой-то момент, наверное, станет скучновато. Хотя, конечно, комбинаций достаточно много можно выдумать. Если уже надоело с комбинациями из двух играться, то делайте из большего количества. Но это такой самый простой способ создавать монстров буквально вот на, на коленке, на, возможно даже в течение самой игры. Но что здесь еще хорошо, что вам не обязательно, если вы не хотите или если в данном, в данный момент не хотите воспользоваться и таким способом, можно вполне использовать комбинации монстров, не совмещая их в одно какое-то чудовище. Просто сделайте создайте какую-то экосистему, чтобы там э, сидели, я не знаю, кобольды, и вместе с кобольдами у них был там какой-нибудь там знаю, дрессированный медведь или там еще что-то. что, -то, что ну, э, Медведь к кобольдам не очень подходит, но какой-нибудь там дрессированный знаю, варан, василиск, еще там что-то. Э, вот, что, э, что им подходит и что вместе они там как-то друг другу помогают как-то э, э, как-то дополняют друг друга своими, э, своими способностями. Это работает всегда очень хорошо и всегда гораздо лучше, гораздо веселей. Э, собственно вот столкновение получается, если там э, несколько типов э, монстров как-то гармонично э, взаимодействуют и действуют э, согласно между собой и э, эффективно против э, партии. Вот. И пункт седьмой логично вытекает из этого, что вообще создавайте, создавайте сообщество, создавайте экосистемы, создавайте какие-то вещи, которые э, являются противником, но возможно не являются каким-то единым монстром. То есть борьба с организацией, она гораздо интереснее и гораздо увлекательнее борьбы с каким-то э, индивидуумом, именно тем, что сила этой организации, она больше, чем суммарная сила тех, кто в ней э, участвует. Если у вас получается сделать именно так, делайте, будет очень, э, очень хорошо, увлекательно и как бы более, э, более глобально. А чем более глобально это все э, воспринимается, тем больше э, ощущение будет у игроков того, что чего-то такое там классное, здоровое и масштабное происходит. Это всегда хорошо. Вот. Восьмой пункт у меня это ландшафт. То есть это ландшафт, это позиция, это всякие там, я не знаю, стены, баррикады, различные особенности пола, потолка, стен, лестниц, завалов, чего угодно. В том числе и э, динамически создаваемых, то есть э, какие-нибудь убегающие каболи могут обрушить мост, могут обрушить, э, ну, сделать специально завал в, э, в проходе, э, еще там что. Э, э, если у вас, э, опять-таки, возвращаясь к теме прошлой и позапрошлой недели, если у вас какие-то фортификации, то э, используйте их тоже э, эффективно, если у вас башня, то на ней должны быть машакули, и на эти, э, сквозь э, эти э, машакули э, может вести, вестись очень эффективный обстрел э, тех, кто нападает. Но ну, нет машакули или нет, э, нет башни, есть там все равно что-нибудь похожее, думаю, балкон. Если в, у противника есть там несколько э, лучников, скажем, э, то если вы их поставите на балконе, это внезапно э, делает столкновение гораздо более интересным, гораздо более нетривиальным. То есть не просто нужно там обойти танков, как-то дойти до лучников им и объяснить им, почему лучше не стрелять в эту сторону. А у нас есть целый балкон, то есть как бы можно, можно попытаться как-то на него залезть, можно попытаться обойти, ну какие-то нужно тактические решения выдумывать и потом воплощать в жизнь. Вот Девятый пункт это время. То есть вы можете всегда внести какой-то элемент, который будет заставлять игроков торопиться, который сделает время ресурсом с ограниченным каким-то бюджетом этого ресурса. То есть, опять-таки, какая-то какая бомба, которая будет, которая скоро может взорваться, какие-то наводнения, что вода поднимается и что-то нужно сделать до того, как это произойдет, что более глобальные какие-то вещи, что зима грядет или что э, где-то там есть какая-то страшная армия нежити, против которой нужно, опять-таки, возвращаясь к фортификациям, нужно успеть укрепить какую-то какую позицию до того, как они подойдут. Это всегда подстегивает, это всегда заставляет работать более эффективно и это вообще обычный такой жизненный принцип. Если, если есть дедлайн, если есть строгие сроки сдачи э, работы, то работа идет гораздо эффективнее, чем если э, сроков нет совсем. Ну и десятый пункт, это э, что э, в общем-то мы не, не хитами едиными и не смертью единой мы э, э, можем распоряжаться в, в создании монстров. Потому что э, существует огромное количество способностей, которые уже есть там в стандартных правилах ну, практически любой редакции любой системы. И э, можно много э, еще каких-то дополнительных штук э, выдумать, но вообще какие-то вот э, вещи, что не просто монстры хотят э, всех убить, а они хотят там, не знаю, их захватить в плен, в рабство или... Э, Ы, монстр который не снимает хиты он вытягивает уровни или снижает, ä, снижает параметры превращает во что-то и так далее почему хорошим монстром считается ржавильщик например потому что внезапно это монстр против которого нужно совсем по-другому э, э, совсем по-другому себя вести э, то есть нужно э, если против обычного монстра там уходит какой-нибудь там я не знаю, большой, ну великан, да, с большим количеством хитов и сильными ударами. Против него надо сразу использовать самого мощного танка с самым мощным оружием, который будет идти и бить, бить, бить на, на поражение. Потому что чем меньше такой монстр проживет, тем, тем лучше для всех, кроме него. Вот. Но э, что нужно делать с ржавильщиком? Нужно либо подбирать э, оружие и брать, э, я не знаю, кого-то, у кого есть какие-то деревянные или костяные э, вещи. Либо выбирать, э, ну, не самое лучшее оружие, которое у тебя есть, а вот второе в списке. То есть, все равно, там есть какие-то хиты, которые нужно э, по-быстрому попытаться снять. То есть, совсем палками и э, сапогами его, ну, не... Не растопчешь на тех уровнях на которых его э, просто так кидают против партии но с другой стороны самое свое лучшее оружие полностью им жертвовать просто ради того чтобы победить какого-то монстра ну это не всегда э, не всегда логичный э, метод Таким образом, мы подошли к концу нашего списка, я попробую снова пройтись по всем 10 пунктам, но более кратко. Пункт первый был не пользоваться шаблонами из видеоигр, шаблонами вроде босс-монстров. Второе, это помнить о том, что нужно давать какие-то предвестники той опасности, которая будет дальше. Это, это хорошо, и просто сделайте так, и страх сделает все остальное. Третий пункт, это что обманывать хорошо, но обманывать надо немножко и не слишком в этом усердствовать. Четвертый пункт, что хорошо для игроков, то хорошо и для монстров. Пятое, что самый простой способ сделать монстра, это взять какого-то уже готового и поменять в нем одну деталь или добавить туда одну какую-то деталь. Шестое, что следующий... Тоже довольно простой шаблон создания монстра. Это добавление одного монстра в другого. То есть слияние двух каких-то животных, людей, монстров, чего угодно. И либо использование двух типов монстров в одном столкновении. И седьмое, это что гораздо лучше использовать сообщество и экосистемы, где несколько типов чудовищ взаимодействуют друг с другом эффективно против партий. Восьмой пункт – это использование ландшафта и э, позиции. Девятый э, – о, э, о том, что нужно торопить игроков. И э, чем сильнее вы их будете торопить, тем более, э, э, тем более креативно они будут э, подходить к решению вопросов. И десятый пункт – что э, не нужно зацикливаться на хитах э, жизни и смерти, а вполне можно использовать какие-то дополнительные способности, которые... Э, имеют свои интересные механики и которые э, работают в другом немножко направлении. Вот. На этом, в общем-то, все. С вами был Радораст. Это, конечно, не все, что можно сказать о проектировании э, чудовищ, но надеюсь, что это вас немножко развлекло и э, что это вам будет полезно в ваших играх. Если понравилось, увидимся еще. Всего доброго.